Приветствую вас, дорогие телезрители, с вами ваш любимый психолог Виталий Миллер и тема сегодняшней нашей программы «Ответственный ребенок». Напоминаю, если вы хотите задать вопрос и получить на него ответ, то вы находите нашу группу «Центр Красноярск», «Фейсбук» или «ВКонтакте», пишите туда свой вопрос и мы его озвучим вам в эфире. Если мы его сразу озвучим, то у нас есть рубрика «Ответы психологу», вопросы психологу», и значит будет оно, ваш вопрос, там будет ответ. Если вам неудобно смотреть нас в то, ну, назначенное время по программе, то вы скачете себе на смартфон программу «Пирс ТВ» и смотрите нас с удовольствием там. Ну что ж, начнем. По традиции начнем с письма, пришедшего в личную почту. Алина пишет. «Здравствуйте, Виталий. Моему племяннику 13 лет. Всегда был нормальный мальчик. Умный, в меру хулиганистый, в меру послушный. Словом, обычный ребенок. Но в последнее время... В семье моей сестры скандал за скандалом. А я часто становлюсь свидетелем и очень переживаю за всех. Племянник очень изменился. По дому не помогает, учиться не хочет, сидит целыми днями в телефоне. Родители ни в грош не ставят. Может, не разговаривать с ними по несколько дней. А последний случай просто из ряда вон. Сестра попросила племянника убрать комнату. Ноль внимания, уткнулся в телефон. Она забрала гаджет, а он начал кричать, как с цепи сорвался. Среди прочего, назвал мать мою сестру дурой. Когда мы были детьми, для нас такое было просто немыслимо. Сестра плачет, говорит, это крах. Что делать с ребенком? Это так проявляется переходный возраст? Надо подождать, пока перебесится, или поздно пить боржоми. Прошу помощи. Ну что, дорогая Алина, не будем исключать, что переходный возраст, конечно же, дает о себе знать. И действительно, в этот момент ребенок показывает, пытается обозначить свою границу. Но я думаю, что дело не только в переходном возрасте, но и в том, как ваша сестра взаимодействует с ребенком. И те особенности его возрастного ну, как бы становления надо разобрать. Но первое, что хочется отметить – ну, как я уже обычно рисую, да, что ребенок и мама. Пока ребенок маленький, вы имеете вот такую систему отношений. Вы фактически задаете а, некие нормы ребенку, некие правила ребенку, форму поведения, форму реакций, И он а, это слушает. К переходному возрасту да, ребенок пытается выстроить, осознанно он это делает или неосознанно, но тем не менее он пытается право управлять собой, присвоить себе. По идее, эта система должна выстроиться вот так, да. Это тоже, ну, допустим, его внутренний ребенок, да. Но это даже не ребенок, как я просто пошутаю, ребенок это одно из целое. И вот эта вот единица рабочая должна быть. Если вы ее не выращиваете, а желательно с трех лет -то начать ее формировать, да, то конечно же он начинает просто, ну грубо говоря, ну в кавычках сходить с ума. Беситься там и всячески пытаться вам показать, что он и вы не одно целое. Соответственно, он пытается провести такую некую границу. Здесь вот нет знака равенства, нету. И очень важно это понимать, прививать ребенку некую ответственность. Ну а теперь давайте по деталям, которые вы писали. Не хочет учиться. Очень важно понимать, а как он, ну, откуда у него это желание должно возникнуть. Как мама объясняет или обозначает, да, что ребенок, для чего входит в школу-то. Я ведь явно уже не задачки-то решать. А я думаю, что ему никто это не объясняет. Он туда ходит учиться. Не запоминать формулы. Не разбираться в материале. Это он начнет делать осознанно, делать чуть-чуть взрослее. Он учит, учится в школе осваивать материал. Это первое. И второе, это называется коммуникация. Со сверстниками. Вот вы говорите, что он целыми днями сидит в телефоне. Видимо, в... В той среде, где он находится, ну это скорее всего, обсуждается какие-то игры, какие-то успехи, э -э, какие-то фишечки да, в телефоне. А если он в него утыкаться не будет, то скорее всего э -э, ему поговорить со своими сверстниками на том языке, на котором они общаются, не о чем. Да? И тогда он превратится в белую ворону. Вопрос-то в другом. Ну, первое, что гаджет этот в этом месте... Ну, Время такое, надо, надо иметь, да, ребенку. А вот то, что он там все время проводит, вот это уже вопрос. Теперь давайте размем по, по времени. Как вы с ним ну, обсуждаете время пользования телефоном? Оно как-то регламентировано, нерегламентировано, Он когда хочет, тогда и пользоваться. Или это некий такой протест, да? Вы ему сообщаете, что нужно убрать комнату? В смысле, сообщает ва ваша сестра. А он, видимо, обозначить своей маме, границу не может ну, сказать мама я уберу это позже я сделаю это в другое время ну, я, мне сейчас неудобно то есть она же фактически свою волю ему навязывает а, а если он ответить маме не может потому что по большому счету конфликтная ситуация да? а у него навыка конфликтовать нету у него есть навык только быть послушным то он, скорее всего, им перестав... ну, не хочет быть. Он хочет быть таким самостоятельным. А самостоятельность это вот здесь находится. Но, скорее всего, у мамы принимать ребенка с, вот, с неким протестом, да, с неким возмущением, со своей инаковостью от Отлично от него, да, что у нее как бы на жизнь свои планы, у мамы, скорее всего, нету. И поэтому желательно как бы маме научиться, а, а, а лучше всего показать ребенку, как она может конфликтовать, как, как раз ситуации для вас предостаточно. Как теперь маме быть? так, наверное, бесполезно, а вот некоторые навыки, скажем так, конфликтной коммуникации следует ну, как сказать, освоить. Какие можно первые рецепты сказать? Говорить о себе. Дорогой, мне будет приятно, если ты уберешь комнату. Понимаете? То есть, смотрите, разница. Когда я говорю, мне будет приятно, я говорю о своей потребности. Я хочу, чтобы в комнате было чисто. Мне, будет, ну, мне важно, чтобы в доме было чисто. Она говорит о себе. Когда вы говорите, убирай комнату, это прямое, ну, как бы, ну, если вы в раб, раба хотите воспитать, пожалуйста, командуйте им. Только, скорее всего, либо вы сломаете ребенка, либо, если он будет подчиняться, вам, ну, будет такой, очень удобно для других. Сейчас вы им командуете, потом будут другие. Скорее всего, сверстники и точно не в его пользу. Поэтому первое, это научиться говорить про свои потребности. Второе. Я, кстати, говорю о конструктивном конфликте. Не, не всегда конфликт является конструктивным. Иногда надо, как говорится, ну, проявить другой характер. Да? Сказать «нет» ну или там мужской вариант. Да? Обозначить телесную границу при помощи другого, ну, своего тела. Да? Первое. Обозначили. Теперь, наверное, у ребенка есть свои планы на эту жизнь. И у него есть идея, что делать в данный момент. Он чем-то занят в данный момент. Он, ну, человек не может же быть в, ничем не занят, он же живет, он как минимум ест, как минимум пьет, спит. Вот. А как тогда учить эту характеристику, да, что ребенок сам? Тогда надо ему сказать, скажи, когда тебе удобно. Понимаете? Вот поэтому это время, способ. И время, оно, оно принадлежит ребенку. Если у вас другого договора нету, то это, тогда нужно его заключать в данный момент. А как его заключать, мы поговорим с вами буквально через минутку рекламы. Всех тех, кто присоединился к нашим экранам телевизора Мы сегодня обсуждаем ответственного ребенка а На данный момент э, Мальчик 13 лет Обсуждаем, и вот у него переходный возраст Он пытается обозначить свои границы Делать это неумело, но мама тоже не знает Как с этим справиться Мы обозначаем, что маме нужно говорить про себя И дальше, э, если убрать квартиру То нужно понять э, Владеет ли ребенка способом Ну, 13 лет это стопудово владеет да? И когда ребенку это удобно а, Как можно сказать Дорогой, э, про себя, да, мне было бы приятно, если квартира была чистая. Скажи, ты можешь ну, помочь мне в этом убрать свою комнату? Он скажет, скажет, скажет нет, если он такой прямо в кондрах с вами, да, или скажет, могу. Обычно отвечает, могу, потому что вы спрашиваете про возможности, а не указываете. Он говорит, ну, в принципе, он, когда ты сможешь это сделать. То есть вопросом. Когда ты сможешь делать? Не прямо и а указанием, прямо сейчас и здесь делай. Через 15 минут приду, проверю. Да? А когда мне прийти и посмотреть, что будет сделано? Вот. Ребенок обычно обозначает это время. Если не обозначает, тогда вы скажете, скажите, скажи, как ты знаешь, что уже пора будет, ну как, как ты поймешь. Доиграешь там в игрушку, да? пройдешь там какой-то уровень, досмотришь какой-то фильм или мультфильм. Да собирающего какой-то конструктор. То есть какое-то действие должно завершиться и начаться уборка квартиры. Вот это вот надо прямо с ним проговорить. Ну, желательно, конечно, уже не в 13, это пораньше, но в 13. Это даже можно со взрослым человеком делать. Вот. В вот эти вот параметры нужно к минимуму выучить. Мало того, еще один параметр, это если вы начинаете в коммуникации с ребенком встречаясь с тем, что у вас не получается, злиться на себя, на то, что у вас не получается, то ваше злость, так как на вас не направляется, оно направляется на ребенка. То есть вы что-то делаете, обращаетесь к ребенку, он вас не слышит, ну или делать что не слышит. То есть у вас коммуникация не получается. Вы с собой не умеющим вступать в коммуникацию, не встречаетесь. Это мимо вашего подсознания пролетает, мимо сознания в подсознание остается. Злость все равно кипит, и вы его выливаете на ребенка. Потому что еще один важный шаг – уметь сохранять спокойствие в этом месте. Если у вас это не будет, то ребенок будет реагировать не на то, что вы говорите, а на то, как вы говорите. Точнее, он будет отвечать на ваш стресс, своим стрессом, на ваше возмущение, своим возмущением. Фактически будет вашим зеркалом. Поэтому, Лина, вот пару рекомендаций, которые вы можете дать своей сестре по работе ребенком. Ну, а, конечно же, лучше всего обратиться к специалисту, который не только расскажет э, некоторые элементы, да, но поможет вам эти элементы освоить. И я думаю, что в любом случае существует куча нюансов скажем человек, Каждый же человек уникален и который нужно, конечно, уже оговаривать ну, буквально вот это ну, а тет Ну, а что, сейчас перейдем к вопросам, которые уже задают наши телезрители. Валентина пишет, сыну 4 года по 10 раз обращаюсь с одной и той же просьбой. Говорит, к примеру, да, понял, уберу игрушки, но ничего не делает. Все бессмысленно. убираю сама. Как достучаться до ребенка? до ребенка? Значит, вот по поводу убираю сама. Очень важно, чтобы ребенку ну, выделили некое пространство его жизнедеятельности. Ну, допустим, это будет некая комната где он несет ответственность или какой-то угол, вдруг у вас мало, маленькая площадь, неважно, это должен быть угол его. И он за его чистоту должен отвечать. В 4 года он уже это может, в принципе, делать. Это первое. И, точнее, я прошу, что вы там принципиально Какие-то вещи не убираете, пускай он наступает, ломает и разочаровывается, или там ну, наступает ему больно в этом разочаровывается, пускай встречается с тем, что если он не убирает, то это приводит к плачевным последствиям. Если он с этим не встречается, то ему, вот простите Валентина, а какой смысл ему делать, если вы это делаете вы? Ну, ребенок в этом месте достаточно мудр, но в смысле лишних движений не делает, у него внутреннее эго прекрасно работает. Если вы это делаете, то ну, отлично, поздравляю, делайте. Делайте вы, он реально пользуется вами. Что делать, чтобы он перестал вами, вами пользоваться? И перестать э, по 10 раз говорить одно и то же. В, в возраст у сына у прямо, вот прямо под самый подходящий. Ну, по этапам. Первый этап. Сначала вы спрашиваете, что он а, сейчас, в данный момент делает. Если ребенок не может назвать... Назвать то, что сейчас делает, например, играет в машинку, там, да, собирает кубики, там, строит кран, ну, лепит что-то, чем-то занят. Если он не может назвать то, что он делает, как он может начать делать то, что вы его просите? Он это даже назвать не может, понимаете? Зона неуправляемости. Поэтому в этот момент вы говорите: сынуля, ты в данный момент играешь машинкой, лепишь там грибочек, или там лепишь человечка, лепишь там кошечку. Обозначить вид деятельности. Очень важно, если ребенок не распознает вид деятельности, да, ну, нечем управлять. Если я не вижу бутылку, как я ее буду ей управлять. Вот первое, он назвал. Второе, вот после этого вы говорите, я прошу тебя собрать игрушки. Не факт, что он слышит. Я его тоже могу за компьютером печатать такую статью. А Супруга очень противит, тоже ее не слышу. И я думаю, каждый за собой это может заметить, что в какой-то момент мы настолько увлечены своей деятельностью, а ребенки, ребенки, дети очень впечатлительны, то они, скорее всего, просто вас не слышат. Если говорят «да-да-да», они реагируют не на ваш посыл, а на ваш звук. Ну, как бы, да, я, он, у него слух-то работает, вас я слышу, ну, как бы, да, слышу. Да, уберу. Ну, то есть, это такое спонтанное, ну, как бы, отреагирование, не более того, осознанности в этом никакого нету. Для этого, чтобы была осознанность, можно сказать, допустим, там, «Миша, скажи, я тебя что прошу сделать?» Важно, чтобы ребенок проговорил все то, что вы просите его сделать. Ну, в смысле, все то, это вот, ну, какое-то короткое действие в этом возрасте. Генеральную уборку ему пока не просил сделать. Вот, он смог повторить то, что, он, то, что вы его просите сделать. Третий этап – это надо понять, когда он закончит свою деятельность, как я уже говорил выше, и перейдет к вашей. И вообще для него этот этап каким-то образом измеримый. Я сомневаюсь, что он понимает, что только 15 минут, да, там 10 минут. Но закончить опять действие свое, там, собрать пирамидку, досмотреть мультфильм, ну или еще какое-то любое другое действие – то это хорошая граница, ощущаемая, наблюдаемая, осознаваемая. И вот тогда он переход, ну, доделал, сначала игруш, убирать игрушки. В этом месте было бы хорошо уже говорить о какой-то ответственности. А что будет, если ты не сделаешь? Но очень часто люди под ответственностью понимают наказание. Я говорю, что это абсолютно не так, потому что два слова бы для одного и того же понятия бы не придумали. Это ну, логический нонсенс. Ответственно значит нечто иное, отличающее от наказания. Либо более широкое, которое в наказании может быть частью, ну, частью этого процесса. Но не, но не замещать его, понимаете, разница. Я предлагаю э, обычно не наказывать, особенно не лишать ребенка чего-то, а потому что опасная затея. Потому что в жизни, если он будет чего-то ошибаться, он будет обязательно по привычке чего-то лишаться. Поэтому я предлагаю что-нибудь добавлять. В малом-младшем возрасте я предлагаю добавлять физические упражнения, отжимания, приседания, может быть, там подтягивания. Ну, вот уже 4 года он же стишки же учит, да? То четверо стишья. И главное, что ребенок была, ну, вот, как тебе сказать... Не просто было в повиновении, а нужно же, чтобы он, у него самостоятельность в этом месте выросла. А это мы как раз расскажем после минутку рекламы. Несмотря на глубину программы, мы все-таки приветствуем всех тех, кто к нам присоединился. Мы разбираем тему ответственный ребенок. А главное, чтобы он еще был самостоятельным. Поэтому, когда вы договариваетесь с с ребенком об его ответственности, главное, чтобы эту ответственность ребенок сам назвал, что он будет делать, если не выполнит тот договор, о котором вы договорились. Смотри, сам, он сам говорит, что он отожмется, присядет, в выучит четверостишья, дополнительно помоет посуду. Не знаю, что он может сделать сам, но главное, чтобы он это говорил. Если он сам это не говорит, то вы говорите, дорогой мой друг, ну там, Миша, Петя. Маша, Наташа, да, если ты не хочешь принимать э, ту ответственность, которую ты ну, должен как бы, как бы нести, да, у тебя же была возможность выбора, тогда я ее назначу. И сами говорите, что тогда он будет делать. Ребенок в этом месте чувствует, что... Как-то его начинается... У него ощущение вот здесь вот как раз, что его начинает на него давить. Он хочет добиться опять своей свободы. Значит, я сам скажу. И как раз вы получаете его самостоятельность. Ну, вот, вот по этому этапу Валентина вы можете начать договариваться со своим ребенком. Следующий вопрос. Мария пишет. У меня близнецы 8 лет. Иногда ощущение, что они намеренно меня не слушают. Если... Соревнуются с друг с другом, кто кого перещеголяет. С одним ребенком было бы проще, но как справиться сразу с двумя? Угу. А, ну да, а, Мария, близнецы вас и правда разводят, потому что, по большому счету, их внутренняя коммуникация, они соревнуются. Тогда вам нужно ну, частично начать в их игру играть, только не дописать небольшие свои правила, а попробуйте свою границу держать. Они же точно хотят кушать? Точно хотят пить, точно хотят одеваться, точно хотят гулять, точно хотят каких-то игрушек 8 лет. Да? То есть у них есть своя зона потребности, которая точно зависит от вас. Если вы в этом месте сможете выставлять дистанцию, и стоп, стоп, дорогие мои друзья, когда я прошу, вы чего делаете? Я тоже отдохну. Давай договоримся, чего я прошу и чего вы просите. Начнем, начните показывать пример через себя договора. Потому что, скорее всего, они ну, просто своей двойственностью, ну как сказать, их двое да, пользуются, а не -то я с ним буду играть. То есть вызывает в вас искусственную ревность. Вот надо учиться выставлять границы. Ирина, следующий вопрос, пишет, я освободила дочь от всех домашних обязанностей, только чтобы она хорошо училась. Но она всегда в мечтах. Уроки откладывает на последний момент. Катилась на тройке. Как восписать ответственность в человеке 13 лет? Ну, э, ну во-первых, от чего-то вы ее освободили-то от домашних э, обязанностей. Она когда вырастет, что? на работу сходит домой, а дома придет, там у нее все прибыльно, наготовлено, все готово, чисто в порядке, что ли? Не, ну, не исключено, может, у нее будет дом, дом работница, да, там еще кто-то, дом управительница. Не будем исключать таких возможностей, но. А если нет, а сама не умеет. Вы же, как бы, несете какую-то ответственность, выходите на работу, приходите домой и управляете с домашними работой, ну, делами. Такая же работа, поэтому не вижу смысла освобождать от всех домашних дел. Может быть, от таких-то действительно может быть освободить и посмотреть. Не перегружен, не перегружен ли реально ребенок? Но у вас это точно не перегружен, если вы от всех его освободили. Первое вернуть, какие домашние ответственности. Теперь ну, домашние дела. Теперь нужно договориться с ней об ответственности. А, так, про тройки не сказал. А вы договорились, что она учится на пятерке? Вот и зачем учиться на пятерке? Вот был ли этот разговор у вас с дочерью? Если не был, ну она учится как удобно. Удобно учиться на тройке. Ну, есть смысле удобно учиться на тройке. Если вы, а вы говорите, я хочу, чтобы чтоб ты, дочь, училась на пятерке. Ну, хоть, хотите. Поэтому очень важно, смотрите, договориться с дочерью. Что вы от нее ожидаете? И сказать о своих ожиданиях. Не требования, а о своих ожиданиях. Дочь, мне нравится, когда ты домой приносишь пятерки. И люблю, когда ты приносишь четверки. Вот. А об этом может договориться. И, как я уже сказал выше, про ответственность. Предложить ей, скажи, я же тебя кормлю, пою, одеваю. В принципе, у нас должны же быть взаимный был. Я понимаю, что я твоя дочь. ну, своя, Ты моя дочь, а я твоя мать. Я несу за тебя ответственность. Ну, я же могу это сделать в минимуме. Если хочешь больше, давай-ка проговорим про взаимные отношения. А то как-то в одни ворота мы играем. И скажи, какая будет ответственность. Потому что если я тебя не кормлю, у меня, у меня тебя изымут. Ну, за неумение тобой управлять. У меня есть ответственность перед, ну, как сказать, перед надзорными органами. У тебя какая ответственность? И пускай она ее придумывает. Вот такая вот штука. Ну что ж, э, вроде бы сегодня удалось прям рассказать о, о этапах, да, как вырастить в ребенке самостоятельность и ответственность. Э, повторите, просмотр возможно будет полезно. Ну а я с вами на, на всем прощаюсь. С вами был ваш любимый психолог Виталий Миллер. До новых встреч.